Это было потрясающе, ты просто тигр. Спасибо. А ты мне ничего не хочешь сказать? собственно нет. Ну ты должен мне что-то сказать, чтобы это отложилось в моей памяти, чтобы я вспоминала об этом.